Тоже это такие. Начнем с полуобезьян. Ну вот это перед вами, пожалуй, самый распространенный из лемура. Первая группа э, полуобезьян называется лемура. Обитают они на острове Мадагаскар и на системе перележащих островов. Да? Вот это кольцехвост или, как его еще иногда называют, кошачий лемур, уатта. ведет, э, строго говоря, полноземный образ жизни. На деревьях будет в основном, Прятаться и отдыхать, кормятся в основном на Земле. Вот такие огромные полосатые хвосты катам нужны в качестве системы общения. Все приматятся цальчики, они все живут в группах. Да? Значит, вот группа КАТ, которая располагается на отдых. А когда они кормятся, обратите внимание, какой высоты растительность вокруг. Ага. В результате зверь стоит на четвереньках, что-то там ест. Значит, как убедиться, не разбрелись ли все остальные слишком далеко, не осталось ли в одиночестве. Стоять на две лапы, а Ага, раз хвост, два хвост, три хвост, все, свои на месте. Поэтому хвосты так контрастно окрашены, это действительно для них средство общения. Так, вот, жалко, сейчас мы с вами вернемся назад. Ага. Ну вот видно, у обезьян какие конечности длиннее, передние или задние, на но ног длиннее. Хвосты зачем нужны? А используют в качестве рулей и примерно как белки. Белки умеют хвататься хвостами. Да нет, конечно. Значит, это рули и балансировщиков Как вы видите, забота о потомстве развита необычайно. Примат все-таки. Значит, детеныш, разумеется, катается на маме. Значит, во все времена, пока мама его не кормит, когда маму кормит, детеныш просто переползет к ней на грех. И как будет держаться? Вы знаете, детеныш висит под мамой. Потому что соски у нее на груди. Так? Держится он только руками? Ногами. И ногами тоже. Еще раз, белка умеет хвостом держаться? Не умеет. И они ровно как белки, они не умеют хвостом держаться. Да? Значит, руками и ногами держимся. Обратите внимание, у людей до сих пор остался этот древнейший врожденный реплекс. Его так и называют обезьянный реплекс. Если новорожденному человечку в возрасте до пяти дней Взять и прикоснуться к ладошке каким-нибудь предметом. Неважно чем, карандашом, ручкой, просто пальцем. Что сделает человеческий новорожденный детеныш? Сохнет кулак, причем с какой силой? А его можно вот так поднять, и он будет висеть. И он не сорвется никогда. В чем дело? А дело в том, что от этой рефлекторной программы в свое время зависела выживаемость детеныша вцепиться в маму так, чтобы не оторвал никто. Если уж ладошки ладошке, к стопе что-то прислонилось после рождения, то это может быть только мама. Поэтому держимся. Значит. Но дело в том, что с возрастом все-таки очень давно наши предки перешли в другой форме развития. Поэтому с возрастом вот этот ладонный рефлекс исчезает. Где-то на пятый день все менее интенсивное обхватывание, а потом вообще нарушилось. Самое интересное, что на ноге ровно тоже. У нас стопа давным-давно нехватательная, но тем не менее, если новорожденному взять карандашиком провести вдоль стопы, что он сделает с пальцами на ножке? А он вот так будет сжимать. Он старается ногой схватить карандаш. Так? Хорошо. А если через две недели после рождения... Взять и провести карандашком толь стопы. А он начнет наоборот вот так такоучить пальцы. Рефлекс Бабинского. Значит, более поздний врожденный рефлекс связан с прямохождением. Защита стопы от поражения. Да? В ответ на прикосновение раздвигаем пальцы. Не сжимаем кулак, а наоборот раздвигаем, разворачиваем стопы. Так что, как видите, от древнейших, с древнейших пор у нас. Остается система не только внешних признаков, но и поведенческих. Вот это очень красивая публика. Вот если взять их и их, полностью лишить окраски, то кажется, что они очень похожи на кольцехвосток клемов Но окраска у них очень контрастная. Значит, это лемуры вария. Вот это красно-черный вария. Почему его так называют, по-моему, понятно, исходя из окраски. Ну, вот эта самочка, Варя с детенышем. Ага. А вот это пошла уже совершенно другая публика. Индри. Тоже ли Так. Вот это черно-шапочный Варя, который ближе к Индре, на самом деле. И это э, мама с подростком. На самом деле, вот это вот бедняга, у него буквально через неделю кончится детство, так? Значит, а граница между детством и подростковым возрастом у всех приматов необычайно жесткая. Детеныш обладает, по сути дела, неограниченными правами в сообществе. Собственно, само сообщество приматов, вот само стадо приматов зачем возникает? Для Повышение выживаемости самок, для защиты самок. Мы говорили, что основа жизнеспособности популяция, да, это сохранение как раз самок. Причем всех самок или нет? Тех, Только рожающих. Не рожающие самки не нужны никому. И они оттесняются на границу популяция, а граница это самая опасное место. А те, кто родил в этом году, а вот они будут в центре популяции, в самом безопасном месте. То есть наличие всего стата обеспечивает их безопасность, обеспечивает снабжение кормом и так далее. Хорошо. Мама заботилась, заботилась, заботилась о детеныша, находясь в круге безопасности. А через год у нее новый брачный период, у нее новый роман. Что будет детенышем? А все, привет, детство кончилось. Во взрослом мире он может отстоять свои права? Не, не может. Где он окажется? На периферии. В результате, на периферии приматского стада детеныша, старики и лузеры. Те, кто не может пробиться ближе к центру. И вот здесь-то для детенышей, точнее для молодых подростков, начинается проверка того, чему научились в детстве. Если в детстве научились чему-то толковому, а как в биологии отличается толково от бестолкового? Выживание. Да, прошу. Выживание. Да, разумеется, толковое это что? Это то, что способствует выживанию, а без а это то, что никак не влияет на выживание. А еще хуже мешает выживанию. Так вот, скажите, у толковых и бестолковых детенышей одинаковые шансы на выживание в подростковом кругу или нет? Разные. В результате бестолковые не сдали зачет и ушли. Да? А столковыми через год что произойдет? А они передвинутся на ступеньку ближе к центру круга. Почему? А потому что пришло новое поколение детей. Через год новые дети пришли. Те, у которых теперь детство кончилось. В результате. Двухлетки, подростки двухлетки, у них опыт больше, чем у годовалых, да. а в результате они ближе к центру, а на третий год еще. еще ближе. Значит, в результате социальная структура приматов способствует накоплению адаптации. Чем ближе к центру, тем с большей вероятностью я буду иметь потомство и передам ему свои навыки. А мои навыки прошли проверку отбору. Они способствуют выживанию или не способствуют? Способствуют. Так что система очень здорово отличается от диснеевских розовых слюней, где все о всех заботятся, всех, всех как-то там воспитывают и так далее. Но зато позволяет создать реально работающую систему, позволяющую приспосабливаться к любым условиям. Вот просто к любому. От слова совсем. Двините дальше. Ага. Вот этих лемурчиков еще называют летающие лемуры. Дело в том, что у осифаков есть избыточная складка кожи, идущая от локтя до талия и от талии до коленки. Поэтому если сифака во время прыжка растягивают руки и задние ноги, соответственно, в стороны. Эта пленка натягивается. На кого похоже? Не в летучем. Белка-летяга. Белка-летяга. Белка Значит, менее эффективно работающая система, но позволяет э, увеличивать длину такого полупромипа планирующего прыжка. Ага, стоп, назад, вот это важный друг. А это мы перешли к другой группе уже. Вот это были лемура, а вот это вошли лори морфа, лори видная. ну вот в данном случае это совершенно сумасшедший вариант по темпераменту это галага представьте себе тушканчика, все тушканчика представляют? ну а теперь представьте себе сумасшедшего тушканчика который не по степи и не по кому пустыне носится а носится в кронах деревьев Отличная прыжковая конечность, длинный хвост-балансир, да? очень быстрые и четкие движения. Кстати, судя по размеру ручных раковин и глазных яблок, какой обла образ жизни ведет? Ночное, конечно, конечно. Очень успешный. Да, и посмотрите, да, видно. Э, концы пальцев, что из себя представляют? Не, -не, не какие там коптики. Раширные подушечки значит, который позволяет за долю секунды очень надежно фиксировать лапку вокруг сучка. Это, конечно, не присоски, никакие у приматов не бывает присосок на пальце, но это очень надежный захват Гигантское глазное яблоко, огромные глаза. Значит, площадь сбора света очень велика. Соответственно, можно сфокусировать на сетчатке даже очень малый свет в количестве достаточном для возбуждения зрительных рецепторов значит, вот другая картиночка, опять же, портрет того же самого а вот это из лория, но совершенно другой температур по-английски от «зверь» будет называться слово «лори», а по-русски «толстый лори» но он действительно такой достаточно массивный, никаких прыжков вы от них никогда не дождетесь Перемещаются они исключительно пластично, очень постепенно. Питаются они насекомыми и отличаются совершенно фантастическим тонусом. Тонус – это возможности раз сократив мышцу, удерживать ее сокращенно. Хватательно у них, естественные передние и задние конечности. Поэтому в ходе охоты… Да, мы видно, что глаза огромные. Понятно, что значит? Значит, хорошо… В результате лори идет по ветке. На соседней ветке сидит сранча, вот такая. Значит, сранча, когда спит, может закрыть глаза. Нет. А у нее век нет. Значит, поэтому вообще теоретически на любое быстрое движение сранча отреагирует и днем, и ночью когда угодно. Плюсится репекторная программа защиты, она просто открыта. Но это на быстрое движение. А на медленное перетекающее движение такая программа сработает или нет? Не, а не сработает. Потому что насекомые рассчитывают, что на них будет нападать и бросаться со всей дури. А лория идет, идет, идет, дошел, саранчен соседние ветки, крепко держится стопами за свою ветку Лори и начинает вытягиваться к соседней ветке, медленно и постепенно. Саранча реагирует или нет? Не реагирует. И он аккуратно берет саранчу с соседней ветки. Просто. Обратите внимание, при этом тело у него горизонтальное между двумя ветками, руки вытянуты вперед, и все это держится ногами. То есть сила захвата совершенно простит. А вот это, пожалуй, самая редкая млекопитающая на нашей планете. Это наша роличка, как ни странно, тоже полуобезьяна, руконожка или Ай-Ай. ай, -Ай. ай осталось всего несколько десятков. Раньше жили на Мадагаскаре, сейчас на самом Мадагаскаре их нет. На маленьких островах недалеко от Мадагаскара. Вот ну, сейчас я покажу Агаты. Ну вот это проще, ровно тот же самый зверь. Обратите внимание, совершенно страннейшие пальцы. Вот все пальцы как пальцы, но правда длиннее, чем у большинства приматов. А средний палец вот какой. Ну вот на этой лапе он плохо виден, финальная полонка вы знаете. Скажите, что с толщиной среднего пальца по отношению к остальным? А он в четвертом нет. Доставать личинку, именно так, это его жутко. Значит, при помощи такого тоненького специализированного пальца Он может залезать в ходы, которые личинки проели в стволах деревьев И их оттуда выколупывать Поэтому на всех пальцах будут ногти, а на среднем пальце? А там коготь. Там необходимо иметь крючок без зацепа это вот тоже ай-ай вот здесь виден рабочий пальчик но ну, вот это картиночка соответственно пас вот, а вот это уже наш Ройч это Тарзис то есть это долгопетик судя по размерам глаз и ушей образ жизни ночной, ночной. размер зверя с мой кулак О вот какой? правда из этого кулака торчит Длинный тонкий хвост, который в два раза длиннее тела. И торчат две длинные и тонкие задние конечности, которые в полтора раз длиннее тела. Местные жители долгопятов боятся до огуря, а водится он в Бондонезе. Значит, в чем дело? Дело в том, что вот эти вот огромные его глаза, под сетчаткой находится зеркальный свой клеток, который отражает свет обратно, чтобы через сетчатку луч света проходил два раза. Один раз входя в глаз, вот он вошел и отдал свою энергию клеткам сетчатки. А потом отразился и вышел из глаза. По дороге он второй раз энергию отдаст. Ну, здрасте, ребят, вот смотрите, вот эта моя ладошка, от сетчатка. А, извините, от зеркальный слой. А вот эта ладошка, это сетчатки. От вас из аудитории пришел луч света. Прошел через вот эту ладонь. Отдал ей энергию? Отдал. Теперь от этой ладони остаток света отразится, от зеркала отразится. В результате, выходя из глаза, луч отдаст еще порцию света. В результате, что со чувствительность таких глаз? Больше. А так у большинства сумеречей. То, что уголка, глаза, какие глаза у нога, Цвет. Судя по русским народным сказкам. Вау. Даже сакральные тексты мимо. Зеленые, зеленые. В чем дело? А дело в том, что сумечный образ жизни, ровно те же самые зеркала, только спектр отражения смещен немножечко в другую сторону. В основном зеленым. Выходите из глаз, будто отражен. Понятно, что у волков никаких лампочек в глазах нет. Сами светиться они не могут. Только отраженным светом. Так? Хорошо. А как по-вашему, у коровы у лошади ночью глаза будут светиться? будут фиолетом. Ровно то же самое. Ровно то же самое явление, внутреннее отражение света. Так вот, а в долгопятах очень хорошо развит зеркальный слой, и они светятся рубиново-красным цветом. При этом глаза очень крупные. Ну, поэтому представьте себе местного жителя, который ночью зашел в лес, от а с дерева на дерево сигают светящиеся красным, глаза совершенно бесшумно, с большой скоростью перемещаясь по кронам. Значит, неудивительно, что местные жители считают долгопятов воплощениями душ умерших, и боятся их как не знаю кто. Но этому способствует достаточно специфические внешние виды пожалуйста голова самая подвижная из всех приматов то есть взять и повернуть голову на 180 градусов, как это умеет долгопят ни один примат больше не может если вам так повернуть голову, она такая останется на всю вашу небольшой остаток жизни так повернутая, это будет называться перелом шейных позвонков а вот они, как вы видите, совершенно нормальные а теперь давайте смотреть, почему у него сократились зрачки. Видите, стало видна красно-подрадужная. А они просто на всю переднюю стену. Они пропускают весь сверх. Вот этот снимок сделан в густых сумерках просто на сверх пленке. Да, значит. А вот этого вот сняли усняли. Причем не на солнце, а в тени. Если бы снимали на солнце, что было бы с размером зрачка? Точку, пожалуйста. Ну, а вот эта вот моделька, пожалуй, ближе всего к древнейшим приматам. Этого зверька периодически относили то к приматам, кто к насекомоядным. Сейчас данные ДНК-анализа показывают, что нет, все-таки насекомоядная. Не наше вычисли. Это тупайки из Юго-Восточной Азии, но, тем не менее, примерно так выглядели древнейшие. И оцену, вот тупая, пожалуйста. Вот они. Ну, это более крупная фотография. Ну, я говорю, сумасшедшая землеройка с очень гринными пальцами и противопоставлением большого пальца. Лапа уже приматская. Так, хорошо. Теперь дальше смотрим. эхулиповые были полуобезьяны. Теперь те обезьяны, которых вы не знаете. Американцы. Американские широконосые обезьяны. В частности, к этой группе относятся самые маленькие из всех обезьян. И громкие, да? и тамарины. Вот это самая распространенная из всех, обыкновенная грунта. Размер примерно с белку. Ну, примерно с белку. Как и остальные приматы, существа общественная, Стаями обитают. А вот это львиная грунта. Почему я так называю, понятно? Значит, на самом деле размер все ровно с ту же самую белку. Они очень маленькие. Ну вот это обыкновенная ядрунка в позе Опаха. Можно подумать, что такой величавый зверь. Угу. Ага, а вот это уже совершенно не Обратить Обратите внимание на ширину носа. Понятно, почему американцев называют широконосцами? Угу. Это более крупное существо из группы саки. Угу. А вот это вот тамаринчик. Тамарин размером с игрунтона примерно вот данный конкретный вид называется императорский тамарин из усов дело в том, что форма усов похожа на форму усов у китайских императоров так что название императорский тамарин вот это, чтобы вы поняли размер вот человеческая рука вот император подходит для того, чтобы посмотреть что это ему там вкусненькое принесли да? Значит, а вот это самые большие хулиганы южноафриканских лесов, это капуцины. Значит, капуцины покрупнее, это уже не белка, это уже кошка по размеру, исключительно подвижная, очень мобильная стая образована, которая способна обидеть и там, я не знаю, обругать и прогнать чуть ли не всех жителей южноафриканского верхнего яруса да? снова Предпочитают не связываться они только с ревунами. Ну, ревуны, да, но и с крупными древесными кошками. То же самое, в цену уходить от них будут. Существенно, такая вещь неожиданная. На следующих занятиях я вам покажу видеоматериал, как шимпанзе работают камнями, чтобы колоть орехи, которая сил сбоку недостаточно, чтобы взрызть но это шимпанзе, это вершины наши прямые родища а вот эта вот боковая ветка и размером с кошку тоже пользуются камнями для того, чтобы колоть орехи орудийная деятельность для них тоже показана так, ну вот это один из так называемых белопречиков ага а вот это пошла самая известная, кстати самая крупная группа из всех южноамериканцев паукообразные обезьяна. Значит, самая крупная из них, черная паукообразная, размером со среднюю дворняшку. Это уже не кошка, это еще крупнее. Более крупных обезьян в Южной Америке просто нет. Значит, обратить внимание, сколько хватательных конечностей у паукообразных обезьян. Пять. Хвататься хвостами умеют только южноамериканцы. Притом не все игрунки, допустим, хвататься хвостами не умеют. Значит, у капуцинов слабо хватательная хвост. а вот у ревунов и паукообразных отлично развит хватательных хвост. При этом это пятая конечность, более длинная, более сильная и более ловкая, чем четыре остальных. Поэтому для пауков, допустим, совершенно нормальная ситуация, когда он. Допустим, висит на хвосте, зацепившись, ногами чистит апельсин, а руками выясняет отношения с соседями. У него все пять конечностей и взаимозаменяемая так, значит, А вот этот красавец – это молодой ревунок. Как видите, у ревунов вполне себя тоже хватает на хвосты, но и размер чуть меньше пауков. Ну, вот этот черный молодой черный паук Собирает какие-то плоды Подвесившись на ветке, которая за кадром Ну, вот видно, что держится, конечно Вот это взрослый черный паук Обратите внимание на хвост Вот он свернут таким, даже не бубликом, а двойным рогаликом А посмотрите, внутренняя поверхность этого кольца Она такая же, как внешняя А она голенькая, мех не растет вот это и есть хватательный палец. Только наши пальцы из каких косточек состоят, Из каких полон? Трех. Трех. А у них здесь восемь хватательных позвонков. То есть палец по-настоящему очень длинный. У нас на внутренней поверхности пальца и ладони кожа гладкая или нет? Нет. Ага, если мы возьмем смочим палец тушью и приложим к бумаге. Что останется? Отпечаток. Как будет выглядеть этот отпечаток? Просто ровное черное пятно? <реклама> это называется папиллярный узор. Совершенно индивидуальный рисунчик, сложенный линиями выступов на коже. Называться отдел будет отпечаток пальцем Догадайтесь, а у черных пауков Кроме совершенно индивидуальных отпечаток. Пальцев на стопе, пальцев на ладони. Какой еще отпечаток есть? Напусти. Настолько же личный отпечаток хвоста. Покажу, здесь есть. Вот вам, пожалуйста, вот внутренняя поверхность хвоста. Видно, что здесь свой капиллярный узорчик идет. А вот это что такое? Отпечаток хвоста. А это как раз отпечаток. Дели на мозг и волос черного паука и прижали к бумаге. Вот мы и получили отпечатки хвоста, состоящие из своих, вот видите линия папиллярного узора, так же как у нас на пальчике, все по -честному. Ага, а вот это взрослый ревун. Ревунов так э, называют ревунами не случайно. Дело в том, что в районе горта ну, у них есть дополнительная пластина, которые превращают, ну, в общем-то, зверь не очень большой, там, и вот такая. Да? Но в результате у них в оказывается свисток. Если ревун силой выдыхает через него воздух, то возникает звук, больше всего похожий на аварийную сирену на кораблях. Даже в джунглях, где э, звуки распространяется очень плохо, кроме деревьев гасит звук. Да? Ревунов слышно за полкилометра. Если вы заедете туда на автомобиле и попробуете сжать на клопсовом, да, вас за полкилометра, конечно, не услышно. А вот их слышно. Отсюда такое название ⁇ Ригум ⁇ Значит, а вот это существо не больное совершенно, и не несчастное, никакой с ним тонкий. Значит, это э, близкие достаточно родящие капуцинок у Акири. У них просто не растет мех на голове и лице. А кожа при этом, как вы видите, такого нарядного красного цвета. Вот, пожалуйста, у Акири отдыхает. У Акири гордится. Размером несколько крупнее кошки. Ага А вот эта модница Тоже несколько крупнее кошки Тоже есть хватательные хвосты Хотя не очень сильно развиты Это саки Славны тем Что на голове Вот эти вот волосы Так называемые украшающие волосы Могут создавать самые разные Жесткие прически Здесь у вас и ракезы, Любой панк позавидует и сложные формы укладки, которые на всю жизнь остаются стабильными. Да? Дело в том, что для них это что-то типа паспорта и прописки в одном упокойном. Это доказательство того, что я принадлежу к этому виду. У меня такая прическа, значит я свой, значит со мной можно размножаться. Если прическа чуть другая, то это уж какой-то сомнительный. У него с прописками все в порядке. Поэтому, ну, на крайний случай для размножения подойдет, а вообще конечно, выбирать будем только тех, которые в рамках нормы. Так, ну все, на самом деле все знакомство с э, южноамериканцами, с полуобезьянами у нас с вами завершилось. В следующий раз, а в следующий раз наша непосредственная группа. Работаем с ними. Мартышко образный человека.